Их надо разъебать, пацаны Пацаны, надо разъебать О, yeah, факен, Да, да go, go, go. Ну ладно, давай разъебем Да, да Рампы. Все рампы, все рампы, все рампы. рампы. Все у был слева, слева, сверху наверное девятый девятый. Неплохо моя хаешка залетела там. Сто двадцать урона давала по Сори а что, футоскаем. А чё, все русские? All Russians, да? No? Фиолетовый я не слышу. Меня не слышат? Да, вот и всё. А, саппи. Бомба Б, жалю. А, здесь слева прям. На 70, на 70, на 70. Ну, один будет больше, один. Минус 14. Все, успел, успел, успел, успел. Хорош, хорош, хорош. Спай. terrorists Where you from? Finland. Okay. So let's keep English. Let's есть рампы нет 2 лоу они улицы не ходят могу мне I'll be too shy. Oh, people. Maybe you'll be outside now. Huh? Kill it one out, right? Сверху. Лоучпи. Два лоучпи. Они баб прошли. Минус тридцать четыре. Быть то Живучий питарас. Четыре хпа одного выхода. Это дроп-нисти, давайте спросим. Филфрит у вас дроп. So throwing a grenade. 15 пасты. Ико канал бай nate, buy P250 and outside. Buy flash, сер, купи флешку и Хорошо Everyone go outside, go outside. Nate вы знаете, что такое Пизде петуша Ойл. секрет найс еще сверху был один я оба сверху. сверху там один на бочка большая называется по-английски я я -то тоже знаю. не помню не помню я я год целый не играл, пацаны, в кс год, вы понимаете? Понимаю. я тоже всю неделю играл да он дал нормально Гу тыква Теперь мы можем Приду. один винты упал улицу одного убил это бы скорее всего авик на улице аккуратней Винт убил еще улица поможете на улице? Убили. спасибо взять Mm -hmm. Mm -hmm. кто дайте кому-нибудь, кто oh, сам хрень? Кому? Давайте я. Маш Guys, speak English. вижу. Пару сайтов для... Жи, Один справа. А, Еще один нашел его вдалеке. Давай, иди, ебаш, я летаю, и себа на а, я из кого-то жог еще. Нифига а -а -а. здесь летающая штука. Да. Ч тут калашей нету, да, Да-да-да. Не должно Найс Найс Найс Я поднимаюсь на спину Как... надо как бы больше брать раундов больше больше много скучать да, и где лучше не отдавать или ну, вообще В улицу пытаются зайти он на 6 Бомб рамп Это срамп, нафиг. Удиви, кто-нибудь один на Б. А, зеленый, да, там. Рамп. У меня еще один. Один рамп. Балас-рамп. Ч ⁇ балас-рамп? Да, с бомбой. Пожди, зеленый. Лолочпи, лолочпи, Рам. Бля, он уж близко. Зигс и НЧП. Дай Мит, мит, Субтитры <laughs> Один на улице. Ласта вот садится. Прикендроп. Не покупайте оружие, я дроп на мне 16 Люд, у всех нормально. Ну да. Раундов-то осталось сыграть, три штуки. Окей. Okay. У меня двери запоются, слышь мочи. Лоучпи. Винты упал. О, красава. Я в ногу рой я yeah, outside. Deploying flashbang. Flashbang. Fire the hole. Outside Тайминги. Yeah. На бай, скорее всего, выйдут. все один на б. Все, оставик. Девятка. Классно. Не бери авике лучше со скином кубик. No ну бабки есть. На два раунда осталось. Don't be a loser, buy a defuser. Let's go. Spy do you hear me? Flash Я рампу оставил. Nice. Я на рампу возвращаюсь. Ай, А, один один в этом, в манере. Стоит. Guys. Ты ч, рампэ? Можешь рампы? флешку. Я в спине останусь. Я спине останусь, буду с этого <с Exodus> <спорно> <Label> Кидайте флешку, блядь. Yes. Ещё один там же. Вот это блядь. Крым, блядь, два там. Activated. На код слышу чуть-чуть. Uh. Блядь, ловый шпион. Чё, где кто? Ещё один. Ласт ловый хп. Давайте опять же рампу я также спиной останусь. Сури, блять, ладно. У меня даже покоцун. не заснул. Нет, это вообще не покочено. Я вон челюсть. Понимаю. Oh, Странно, я стенку резал и порезал своего смарт на фигу. Вс. Бля, ни 8 хп. 4 попадания, бля, 8 хп снял, это как? Найс. Nice. У меня тут было играл Inferno вчера, что ли. И там, знаете, на банане есть такие, это, типа ну, машина. И доска такая. Uh -huh. Так я вот yeah. с УЗИ, короче, попал Черику в голову и, через стену. И it's еще it's 7 it's попаданий it's сделал. И знаете, it's сколько я ему отнял? 34, блин. С 8 попаданий uh -huh. это 1 хэдшот еще. 1 улья за один майн сидит. Слушайте, давайте еще одну сходим. Ага. Позовете, кто там собирать будет? давайте я соберу давай а вы какие карты играете? я все играю как мираж, инферна, нюк я только играю инферна, а вилпасс нюк потому что там читаков нет да ладно тебе читаки на, на мираже, нет. на мираже духу я читаков на дасте напиши тоже духу я там что говоришь? 12 парк. Это как пойдет? Не, ну на мираже на дасся прям их очень духу. Я да? почти всегда миражка, даю, но читаков немного. Не, давайте если без миража, то я с вами. Вот говорю, инферно, аверпас и нюк. Окей. Кему сразу вообще? У меня сейчас был НОВА ЧЕТЫРЕ, а так супер. Няха, я. Давайте ты повин ты заражаешь. Можно подумать надо. А у вас бабок нету, может вам, вдруг... да вам будет. Давайте я тогда первым номером сыграю сейчас. Пошли. Блять. Он мне еще иваншотнул. Не на А. плохая ходи, идея, согласен. На А ходить это хуйня Предлагаю Брэл. улицу выйти. Да, да, вот улица. Я, я вот... Я ВП возьму. Да, просто. Давайте yeah. я, первый, я первый с авиком попробую открыть, yeah. а вы yeah. просто yeah. ждите там на бочке, там, на крыше там, и так далее. Кто-то может один там помогать на улице. Давайте в секрет просто пройдем, есть у вас смоки? Покинул смокать. Один там стоит у гаража. Бля, девятка, девятка, чуть промазал. На... Он спрыгнул, он спрыгнул, все. Да, да он, он, он убил, убил, убил его. А, убил? гараж сразу ай позор ну давайте одинаково сделаем Гоу просто вообще посидим, э uh -huh. отчилим, покрысим, они будут пушить, наверное, потом. Можно фраги собрать, дроп забрать, и потом это новые играть. Халдить народ. О, oh, хорош. Один на Б спустился по там. Можно А выйти, народ. Наверное, что на Б проходит. Один лоу ЧП. Лоу ЧП. Ему я тогда пойду улицу, попробую добить, дробь забрать. На двое, двое. двое, и на Б, на Б. Куча, куча. Лучше. Все, да. На. Наша карта. Да, да. Класс, у вас забуд. За этим ящиком сидел. Да, да, с Сквыки, сквыки Слупуй Обойти зеленый быстрее Грин, фаст Тайм, грин, гоу Ставь, ставь, ставь, ставь Давайте при кидайте прикус. So